Привет дорогие... Привет, дорогие друзья, с вами снова Карит Cards, третья часть, и сейчас мы с вами погоняем, а заодно посмотрим, что же у нас появилось здесь снова. Сейчас полазим по гаражу. В общем, маленькое предисловие. У нас на канале скоро появятся новые выпуски игры, а какой игры... Узнают те, кто посмотрит это видео до конца, ведь где-нибудь мы-то и скажем В общем, я скажу где-нибудь в процессе игры, какую же игрушечку мы опять начнем играть э -э, Кто догадался, можете писать в комментариях В общем, пишите, кстати, пишите свои варианты в комментариях И мы посмотрим, кто же угадает А тот, кто первый угадает, обязательно попадет э -э, в первый выпуск Первый выпуск по мотивам этой игры. А пока была маленькая реклама. А у нас уже наша зеленая машинка немножечко проехала. Вот, ой, ой, ой, ой! Немножечко проехала и немножечко не доехала. В общем, попали мы на шипы. Восстановиться. Ну, не будем восстанавливаться. Давайте все-таки поедем дальше. Поедем дальше. Да, давайте заново. Вот! Дальше. Тот же самый заезд. Только сначала. Вот, у нас дал 20 защиты плюс одна бомбочка. Ну, я думаю, она нам поможет. В принципе, я так понял, что машину уже нужно, нужно на максималке прокачивать, покупать всякие штучки. Кстати, какой вам вот из подручных таких дополнений больше всего нравится? Вот мне лично мне нравится. Очень сильно магнит. В принципе, без ракеты было бы тоже... Ой, ой, о, перелетели. Без ракеты тоже было бы очень, ну, неудобно. Но магнит я просто обожаю. Кто, кстати, помнит, почему я обожаю магниты? А, в общем, ну, я обязательно расскажу, почему я их обожаю, но не сейчас, чуть-чуть попозже. А пока едем бочки, вот, разб... перелетаем шипы, мы уже боимся. Нужно у нас доехать до финиша. А полгонки мы уже проехали, в принципе там и полгоночки уже проехали. Не знаю, три счета не будет, не будет. Ну главное хотя бы доехать. Вот э, я а, зеленая давай, ну... ой не получилось. Ну и красную тоже мы в принципе не взяли нас шоком, электрошокером. Ой, ой, ой видели мы могли свалиться, ничего себе, если действие электричества не перестала. Не закончилось бы. Мы бы на шипы опять. Опять электричество. Да боже, что же, что же происходит? Соберись, соберись, Гатор. Погнали Гатор, мне кажется, от слова аллигатор. Назвать это машину. Снизу пиляют, сверху кусают. Шипы какие-то нас колят. Вот просто фантазия у разработчиков шикарно. Ну, мне очень нравится. Если честно, спасибо большое разработчикам. Кто со мной согласен, ставим пальчики вверх, пишем, разработчики, просто супер. Это, ну, как бы, э, ну, я не заставляю, кто хочет, тот может поблагодарить, кто не хочет, ну, можете даже дизлайк ставить. В общем, проехали, наконец-то. Что же будет дальше? Дальше попадем мы сейчас в гараж и посмотрим, что же мы можем здесь улучшить. Максималки нам нужно, нужно? нужно потихонечку, ну. Денег, кстати, у нас только 2 393. Что мы можем купить? 2,500 у нас стоит заморозка. Денег не хватит. На турбо хватит? Не хватит, как вы думаете? Хватит. А ну на скорость получится у нас. Ай, ай, ай. Передумали мы. Чуть-чуть не на ту кнопочку нажали. О, дроны. Вот, вернулись на скорость. Отлично. 900 хватит. Не хватит. Хватит. И больше, ну, никуда не хватит Там 400 монет почти Даже нет 400 монет Осталось лишь только С локомашинами ездить В общем И зарабатывать новые монетки Сейчас заработаем И сразу-сразу в бой Так, а, у, у, а Я не помню, говорил, я не говорил За эти бонусные задания Это бонусное задание По спасению своего друга Ну, в принципе, начинается, как всегда это колесо фортуны, я называю. Что ж нам выпали? Атака, защита и бомбочки. Ну, в общем, полный набор выпал. Нам надо вот этого фитиля спасти. То есть догнать конвойную машинку, уничтожить ее и спасти фитиля. А я, наконец-то, вам скажу, пока мы только ехать начали. Скоро у нас на канале будут новые выпуски по мотивам игры Hill Climb Racing 2. Аккаунт у нас уже новый, связи со сменой аппарата, в общем, поменяли телефончик, аккаунт новый, начал с нуля, поэтому не обессудьте, будем выпускать, ждем, кстати, ваших подсказок по поводу Хилклим Racing 2, что кто там нового узнал, что нового, какие финты, какие фишки, Какие улучшения э -э накрутками, сразу говорю, мы не пользуемся, поэтому... О, мощно! Мы спасли фитиля! В общем, Хилкин Рейсинг 2 у нас на канале, а сейчас посмотрим, что же Фитили себя представляет. Так, забираем 600 монет и спасли фитиля. Ну, я думаю, сегодня мы ездить больше не будем. Пока, пальчик вверх. Подписывайтесь на канал. Пока-пока.